На этом островке я остану. О, какой красивый лес. всегда мечтал в такой красоте. Так. Это, лодка. Это лодка. Я не должен им показываться. А! Я не должен им показываться. Надо бежать, пока они меня не заметили. А! Идея. О. Пещера? Но другого выбора у меня нет. Пойду туда. Куда я качусь? Куда я качусь? Я в пещере. Это уже хорошо. Тут они меня вряд ли найдут. Так. Что? Фонарик! Фонарик! как они меня тут на нашли? Сейчас убегу и выберусь из другого места. Тупик! Серьезно, тупик? Это что такое? Это кто? Это что? Неужели это кто-то вылезет сейчас? Ah! Uh!